Клево всем, друзья. Сегодня я на Кубани. Сказать, черте города, но с другой адыгейской стороны. Новое для меня место. Ребята показали, интересная. Большая яма. Приличная глубина. 80-й груз в самом глубоком месте, что я нашел, падает на счет 21. Я встал на вход в яме. Надеюсь, что-то поймать. Оставайтесь с нами. Смотрим. Друзья, в этом месте, где я планирую сегодня ловить, говорят, нет-нет, попадается лещ. Кубани его немного, но здесь бывает летает. Поэтому я решил сегодня именно попробовать поймать леща. И всю основу делаю для него. Возьму черный лещ серии спорт, одну пачку миненко. И две пачки попроще, тоже черный лещ, Этот запах очень похож, кормить буду очень много, работать довольно большими кормушками, поэтому корма может понадобиться много, если что-то останется заберу домой. Теперь добавляю немножко воды, чтобы прикормка слегка стала мокрой, влажной. Пачки, пачки. пачки не оставляем, всегда забираем с собой, потом выкидываем. чтобы прикормка слегка намокла чтобы она начала пить воду и раскрываться чуть-чуть есть и изолью это все арома Дунаев лещ вот так вот буду миненка и Дунаев взял хорошую прикормку из всю баночку выливаю Будет у нас прикормка Лещ Миненка. а Рома Лещ Дунаев, и посмотрим, как сработает следующий ролик, Доктор Петрович, с замотанным целопаном, будет нести тебя, точно, все, на данном этапе влаги хватит, ничего пока добавлять не надо, постоит, впитает в себя Рому воду, и тогда уже, до нужной готовности будут добавлять еще воды. А пока определяемся с точкой ловли. Ну что, друзья, прикорка готова, с точкой ловли определился. Примерно в районе 45 метров заброс. На входе в яму начинаем кормить. Сейчас я здесь сразу положу в районе 5-6 кормушечек. Кормушка 80 грамм. Как сказать, крокодил. Приобрел попробовать, как они работают, как держат, как выходят. Вот вроде становится сразу, все, дошла до дна и встала, так и старался найти точку, чтобы совершенно не прыгала. Антон у нас уже обрыбился, поймал одного американского Сомика, а мы вот еще даже не начали ловить. Делают нас, как пацану. Вот на счет 20 падает кормушка 80 грамм. Вот такая кормушечка крокодил, 80 грамм выглядит очень красиво средненький объем небольшой не маленький как раз подойдет нам красота ну что вяжем поводочек буду ловить поводком 60 сантиметров работаю через ставку 30 сантиметровбиваю вставку монтаж у меня сейчас стоит с фидергамом и ставим поводочек ставим пока 0,14 крючок на двенадцатом на двенадцатой лежечке вбиваем петля в петлю столкнуться мы всегда можем как и уменьшится все готово Начну по традиции с одного красного пальца. Пока все только начинается. Вот вот. Ну что, друзья, первый пошел. С Богом. рыбалки я буду ловить немножко в темпе Перезаброс в районе минуты потом дальше буду смотреть все по обстоятельствам желания рыбы погодка отличная пасмурно но сегодня обещали перемена облачная с дождь после обеда сильно дождь разой надеюсь получится рыбу не половить Ну вот, первая рыбка. Антон, один-один. <coughs> рыбец, ребята, друзья. Огромнейший, супер-огромный рыбец. Смотрите. А это рыбец. Не будем рыбку мучить. Отпустим. уперлась. уперлась что-то есть у бегемота <смех> что-то что-то есть у бегемота что в этот раз густера ребята смотрите размеры гигантус во а, подлещик антоша это лечь это лечь за которым мы приехали Беги лещ. Даже в садок складывать не буду. Это наш кубанский лещ, друзья. Вот представляете, на 40 метрах, где-то на 4 метрах глубине вот такие вот лещи у нас в Кубане ловятся. Все говорят, рыба нет, леща нет. Да, Антофер? Листями не тонуло Хорошо. Терочка маленькая, но что-то добра. Да, Решил укоротиться. Сначала сейчас за 30 сантиметров посмотрю на результат. Если результата не буду, наоборот буду удлиняться. че, -че? Протаскиваю её друзья оставил уже несколько монтажей там не могу зацепляюсь за бровку и от нее спускаю и рыбу и монтажи все там поклевывает слабенько но поклевывает блин все уперный Клево это в основном вот эта вот мелкая фиговина подлечик густерка. Вон -то он тон 1 грамм на 500 подлещиков взял. И несколько американских сомиков. У меня ни одной сомика не было. Потом вот такое вот поставил 60 грамм кормушку и чуть-чуть изменил угол заброса стало нормально да потерял точку заново придется кормить зато может получится уходить что не что-то есть что-то есть да рыбка есть американец. Вот такой. Вот такой американский сумик, ребятки. Вот такой красавец. колючи Вот такой. Небольшой американский сумик. Вот такой. Рыба. Вот и карась твой Антоша. Я его сделал. Я карася поймал. Учись. А, кубанский карасик, ребятки, вот такой. Карасик еще один. Еще один карасик, ребятки. Вот такой маленький, красивенький. Человек с вышел вот и так, ноги привязал, наверное, как будет дергать, проснется, подсечет. Кто спорола? Кто там? Красик. Карасик, карасик, карасик, карасик, карасик, мой любименький ребята, карасик, смотрите, какой красивый, ой, какой, на, ай, какие плавнички у него, смотрите, а, Растопырка. класс. друзья опять идет дождик рыба слабенько но поклевывают но поклевки какие-то такие дю бросила дю бросила ничего не понятно оп, оп, оп. вроде рыбка вроде рыбка вроде на рыбку что-то похоже а может кажется оп, оп, нет есть что-то пока еще есть пока бровку не обилась Рыбка, что-то там, да. карасик, судя по выходу на спине, это карасик, ребятки, опять, ай не убегай, вот такой вот, весь в песке, ну, карасик. Значит, сегодня работает исключительно белый опарыш, ну, можно еще с комбинацией с красным, но хуже, лучше всего именно белый. Опа, пошла радима да, ласточка пролетала не попал ну, иди сюда иди рыбка я хочу рыбку рыбка есть там или нет не пойму есть что-то есть что-то что-то есть бегемота. Что-то маленькое. О, чихонь, ребята. Я чихонь поймал. Смотрите, какая красавица. Смотрите. О, какой рот у него огромный. Смотрите. Ну, карасик. У тебя американцы, у меня карасик. Кто на что учился. Он одинаковый, как будто этот. Стоит там вот такой, смотрите, красавицу. Во, какой красивый. Круглый. Вот такой. Золото-серебряный. Да. Как перешел в яму ловить, там у меня стал лучше работать именно длинный поводок. Работал и метровым, сейчас вот перешел на 30, на 60, и меня он устраивает. И вот именно всех карасиков я поймал именно на длинный поводок. На 60 и длиннее. А вон там на короткий, американский, американцы, густера, два сазанчика, грамм по 300. Рыбка, рыбка, рыбка. Давай, давай, ко мне иди. Рыбка, ты клюешь. Давай, давай. Плыви. Кто там? Карасик, да? Карасик. Ой, я по карасику врываюсь, снекру. А, сазан, ребята. Я дикого сазана поймал. Дичайший. Дичайший сазан. Во, смотрите, дикарь, ребята. Дикарь. Самый настоящий. Во! Вот, вот смотрите. Вот так выглядит дикий кубанский сазан. Вот. Настоящий. Сазанище. Беги, беги, малыш. Беги, пока Антон тебя не съел. Ну что, друзья, вот у меня сегодня микроулов, питок карасиков, одна, один американский соник, одна чехонька, несколько густерок был хороший сход, но погода возможно взяла свое рыба притавленная в коматозе и много времени потеряла на дальней бровке когда помучился с этой не буду выражаться бровкой которую потерял три монтажа потерял кучу поводков пока не перешел на ближняк и вот это вот поймал рыба была сегодня слабенькая хотя а, у меня еще в улове сегодня был сазанчик, вот, дикий сазан вот такого же размера, как этот карасик. У Антона чуть получше, он сразу ловил в яме, ближе, и хорошо подловил, хороший американский сомик, пяток поймал, может больше, подлещика. В принципе, место, место как место, в любом другом месте. Кубани, в черти города, результат был бы такой же. Что мне здесь понравилось, то есть участок, где можно ловить на маховую удочку. И сюда я обязательно приеду с маховой удочкой ловить с берега. Так что, друзья, до встречи на воде. Ставьте класс, подписывайтесь.